Друзья, приветствую всех вас на канале Койнас на канале. Сегодня я хочу вам показать монеты Арабских Эмиратов. Здесь есть и Дирхамы, и Филсы, как вы сами видите. Многие мне задают вопросы и мои подписчики, которые мне пишут в комментах, также и на WhatsApp, сколько стоят монеты. Я повторяю еще раз, стоимость монеты зависит от состояния монеты и от года ее выпуска, то есть в один и тот же год одни и те же монеты могут стоить стоить разные цены, зависит от состояния монеты. Итак, я буду вам показывать по одному монеты и хочу в этом видео рассказать вам о происходящем. Сейчас, как знают мои подписчики, я открываю мобильное приложение CoinAs, на котором будет реально купля-продажа монет. Любой мой подписчик сможет зарегистрироваться, независимо от того, в какой части планеты мира он живет, и продавать свои монеты. Все транзакции, то есть оплаты и доставка монет будут через мое приложение CoinAs. Друзья, в месяц просмотр наших страниц YouTube, Facebook, Instagram, Printeres составляет больше миллиона человек. И я хочу это сообщество направить, сделать так, чтобы любой, кто сейчас смотрит видео, у кого есть монеты, кто хочет продать монеты, узнать информацию о своих монетах, мог это сделать. Открыв приложение, мобильное приложение CoinAS, мои администраторы будут сидеть онлайн отвечать на вопросы, помогать кому в чем надо. Как знают мои подписчики, я собираю первые 100 человек, которые будут тестировать мое мобильное предложение после 25 числа этого месяца, и любой мой подписчик может под этим видео или под тем видео, которое он смотрел до этого, нет разницы, написать свои, свой email адрес я выберу из моих подписчиков первые 100 человек, которым будут высланы ссылки на мобильное приложение. Также, как вы знаете, у меня есть платные подписки. то есть платные подписчики. им этим людям в первую очередь будут высланы ссылки. Это мои платные подписчики, которые тоже хотят продавать, покупать монеты друзья на моем канале более 600 видео монет всего мира есть монеты американские европы арабские все любые монеты если вы тоже собираете монеты и хотите узнать информацию о своей монете вы можете найти видео своей монеты на моем канале просмотреть под видео в комментах всю информацию которую пишут об этих монетах Я отвечаю многим, друзья, но тем, кому я не успеваю, под этим видео есть ссылка на мой веб-сайт, на котором вы можете бесплатно выставить фото своих монет на продажу. Есть также ссылки на Facebook, Instagram, друзья. Вот сейчас я показываю вам монеты. Среди Дирхамов есть, как вы знаете, Дирхам это изображение кувшина, на изображении кувшина, вот на ручке. Есть бракованные монеты среди этих монет. Одна из этих монет у меня тоже есть, друзья. Эти монеты очень дорого стоят. Бракованный дырхам Брак его состоит на ручке купшина. изображение другое. Итак, друзья, всем большое спасибо. Прошу гостей нашего канала подписаться. Не забудьте подписаться, друзья, поставить лайк. Мне это приятно, я вижу кто подписывается скоро открывается также и онлайн трансляции будут онлайн трансляции на канале наверное я сам буду вести сначала потом уже будут спикеры вести так что подписывайтесь друзья это нумизматический канал здесь все все видео относятся к монетам вся информация насчет монет всем большое спасибо друзья до свидания